Ребята, вот эта находка у меня сейчас выскочила из земли. Посмотрите, сигнал. Ещё железо дает. Рядом железка. Плюс 15, ребята. Посмотрите, какая находка. Я просто не верю своим глазам. Я просто не верю своим глазам. Ребята, посмотрите. Посмотрите, ребята. Вообще вот это кресток Выскочил из земли, ребята Посмотрите Ушко присутствует Все целое, а Лучи какие идут в разные стороны а, -а, -а! Еще и соловянистой бронзы, что ли Сверху Да-да-да, ловянистая бронза, ребята Медь соловянистой бронзы Посмотрите, какая Искусная работа, ребята а а, -а! Круто!